Ступай в ряды спортсменов КФУ. Я стою в женской сборной по КСГО. Играю уже около трех лет, плюс-минус, но сборная была только недавно, в прошлом году. Изначально хотела бы попасть в мужскую сборную, но, к сожалению, тогда набор очень тяжелый, поэтому создали женскую сборную. Родной язык, любимый язык. Как мы все знаем, что президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Всем привет! В эфире а в студии Ася Шихмина. В Казанском федеральном университете состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Казанским университетом и автономной некоммерческой организацией ⁇ Диалог региона ⁇ Это Всероссийский межведомственный центр компетенции в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Учрежден в 2019 году с целью сокращения расстояния между государством и его гражданами. Автономная некоммерческая организация объединяет ведущие технологические и управленческие практики в цифровой среде для ускорения решения вопросов, с которыми люди обращаются к органам власти. В рамках сотрудничества с Казанским федеральным университетом организация планирует проведение совместных исследований, образовательных семинаров, Реализацию программы персональной переподготовки для обучающихся КФУ получат возможность проходить практики и стажировки в организации. Лучшие из них будут включены в кадровый резерв автономной некоммерческой организации. У нас очень продвинутая обучается молодежь, которая действительно и хочет, и стремится получать именно то образование, которое позволит им на сегодняшний день быть конкурентоспособными, мы, безусловно, Заинтересованы в продвижении и новых специальностей, поэтому, я думаю, мы с вами план этот и руководство к действию определили, будем сотрудничать и, я думаю, что мы, безусловно, дадим новый импульс. Мы получили образовательную лицензию, тоже как организация, около полугода назад. Заинтересованы мы не только вот в текущей работе с текущими исполнителями, заинтересованы мы в подготовке кадров именно начиная со студенческого возраста, которые бы соответствовали тем новым профессиям в сфере диджитал, которые нам нужны и в сфере государственного управления, и в общем в целом в сфере там, новых подходов в журналистике, в диджитале, в рекламе. И нам было бы интересно опять же совместно с КФУ подготовить эти новые кадры по новым программам. В Казанском федеральном университете состоялось пленарное заседание. Все подробности смотрите далее. В зале заседания Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось пленарное заседание Всероссийской конференции организаторов Второй федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России. Участие в конференции приняли представители Министерства науки и высшего образования России, Российского совета олимпиад школьников, Федерального агентства по делам национальностей, профильных министерств и ведомств Республики Татарстан. Как мы все знаем, что президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Язык – это важная часть культурного года, каждого народа – это основа культурного наследия. И в нашей многонациональной стране, конечно же, сложилась уникальная система учета интересов как этнических, культурных сообществ. Центральной темой для обсуждения стала роль университета в сохранении и развитии родных языков и культуры народов России. Организация второй федеральной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России. Олимпиада проводится второй год. Включена в перечень олимпиад школьников Министерства науки Российской Федерации. Мы очень рады, что сегодня Казанский федеральный университет принимает организаторов, Второй Федеральной Олимпиады школьников по родным языкам и культурам да, Российской Федерации. Первая Олимпиада состоялась по предложению Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2021-2022 годах. Впервые на федеральном уровне была проведена Олимпиада. Здесь были представлены 8 языков и 6 вузов Российской Федерации. Напомним, что Федеральная Олимпиада по парадным языкам и литературе пройдет в 2022-2023 учебном году по 27 языкам на базе 18 вузов. Основным оператором Олимпиады станет Северо-Восточный Федеральный университет имени Максима Амосова. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете открыт набор в киберспортивные сборные. По каким дисциплинам ведется набор и когда ближайший турнир – далее в сюжете.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 Казанский федеральный университет отмечает 115-летнюю годовщину со дня рождения Евгения Завойского. Имя этого ученого известно во всем мире благодаря открытому им в 1944 году явлению электронного парамагнитного резонанса, а также блестящими работами в области ядерной физики, управляемого термоядерного синтеза и физической электроники. Подробности смотрите в сюжете.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 В Казанском федеральном университете начнет работать выездной прививочный кабинет. Специалисты университетской клиники КФУ будут проводить иммунизацию сотрудников от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа. Вакцинация будет осуществляться ежедневно с 19 по 23 сентября с 9 до часу в кабинете 0015 по улице Кремлевская, 18. Вакцинироваться можно в один день, как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции. Главное условие – человек должен быть здоров и не испытывать недомоганий в момент вакцинации. Для профилактики первичной реакции после После введения препарата рекомендуется оставаться под медицинским наблюдением в течение получаса. После вакцинации возможно повышение температуры тела, утомляемость, потеря обоняния. Это нормальная реакция на прививку. Студенты и выпускники КФУ могут пройти службу в научных ротах. Специализированные военные подразделения предназначены для прохождения срочной службы, наиболее талантливыми обучающимися. Осенний призыв 2022 года стартует 1 октября и продлится 3 месяца до 31 декабря. С 21 сентября начнет работу Комиссия военного инновационного технополиса ЭРА. Для рассмотрения кандидатуры на прохождение службы в этой научной роте необходимо заполнить анкету. Во время службы предполагается проведение научных исследований на современном оборудовании, работа с крупнейшими научно-исследовательскими организациями и предприятиями, участие во всероссийских и международных конференциях. Кроме того, объявляется отбор кандидатов для прохождения военной службы в научной роте, войск радиоэлектронной борьбы. Научная рота состоит из двух взводов – Исследование и испытания в области применения сил и средств радиоэлектронной борьбы, исследование в области радиоэлектронной защиты информации.